Волшебный день, вы находитесь в прекрасном доме нашего города. Да, и нас сегодня ждет интересный мастер-класс по созданию картин в технике горячей эмали. Друг, это брат. брат! Это, это брат! Вы. О, это брат! Это самая богатая церковь по количеству сюжетов изобразительных. Мы приехали в столицу Золотого кольца, в город Ярославль! Ну что, привет, Ярославль. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в «Космос Ярославль. Отель» это отеля сети космос отель Hotel Group. Мы расположены прямо в сердце россии и конечно же наш город ярославль имеет глубокие исторические корни к сожалению мы с вами здесь зимой но мы очень надеемся что летом еще раз встретимся потому что конечно город на волге это город летнего посещения Ну и зимой мы также запланировали очень много интересных мест для посещения вот в такие папочки мы вашу программку упаковали здесь есть моя визитка генеральный менеджер отеля Анна. я готова ответить на ваши вопросы если они появятся и помочь ну и э, желаю вам хорошего отдыха и времени в нашем городе в нашем отеле и обязательно надеюсь что вы приедете уже сами просто так будете путешествовать и мы вам дадим тот тариф который мы даем всегда для наших друзей поэтому сейчас добро пожаловать на welcome drink отличное путешествие по ярославлю ярославлю встречай нас Приветствую вас в своем румтуре космос-отеля города Ярославль. Ну что? Клевенький, красный, символ любви огня. Смотрите, какие они милые. Комплиментик в виде фруктов поставили. И записочку. Пожелали приятного отдыха. Спасибо вам, ребят, космос-групп. Это очень мило. Ну, начнем с самого главного, это... Большая классная кровать. Я надеюсь, что она мягкая. Попробуем. Как, как все делают? Вау, какой вид из окна. Пойдемте покажу. Такого бы точно никогда не видели. Готовы? Там-да-да-дам! Почта России! Здесь можно наблюдать маленькую часть Ярославского вокзала. Привет, Ярославль! Телевизор. Я, кстати, его не очень люблю смотреть, но он все равно нужен. Так, вот это у нас шкаф для вещей. Халат, тапочки, сейф, кстати, кому нужен. И ванная комната. Ладно, пойдемте, я туда еще не заходила. И... Я очень рада, что я приехала в город Ярославль и поселилась в космос-отеле. Так, ну да, здесь у нас холодильник. Нужно хранить в дом, и думаю, что здесь есть минимальный Так, давайте зайдем к кому-нибудь из наших блогеров, многоуважаемых, и спросим их мнение вообще о гостинице и о номере. Поэтому пойдемте постучим и застанем врасплох. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам очень важно ваше мнение об этом отеле и о номере в частности. Проходите, пожалуйста. Что я хочу сказать? Все максимально стильно, уютно. Классная кровать и даже ванная комната безумно стильная. Я уже обнаглел и лег. Хорошая кровать, да, согласен. Тут не поспоришь. Я тоже уже успела попробовать. А сейчас я поеду в Спасо-Преображенский монастырь. Я для этого даже подготовила платье. Кстати на самом деле в Ярославле очень много таких сильных монастырей. Мы сейчас находимся у храма Иоанна Притеча. Этот храм является визитной карточкой Ярославля. А еще он находится на 1000 рублей рублевой купюре. Это одно из самых мощных мест. Церковь 17 века постройки и строилась она порядка 20 лет. Она действующая, но только в летнее время. Да. И мы сейчас вам очень подробно покажем, как все это было выстроено. То есть посмотрите, какие узоры, кирпичи. И, конечно же, на этом здании вы можете наблюдать время. Самое нарядное, самое богатое, построено ярославцами на ярославские деньги в золотой век Ярославля, да и всей России. Это 17 век, время царствования Алексея Михайловича Романова. Закончились, закончилась смута, закончились войны и начался мир мирное строительство экономика торговля культура процветает и на стыке времен средних веков и нового времени рождается россия московия вот теремная так называемый русский стиль в ярославле за 50 лет появится 50 церковных ансамблей вот этого самого теремного русского стиля. И перед нами церковь Иоанна Предтечи, которая поражает э, наше воображение тем, что у этой церкви 15 куполов, необыкновенная колокольня. И э, это самая богатая церковь по количеству э, сюжетов изобразительных, которые находятся внутри. К сожалению, сегодня я вам не смогу показать, потому что церковь летняя, холодная, откроется только в мае месяце. В 19 веке город Ярослав негласно считался кондитерской столицей нашей страны. Здесь было большое количество кондитерских мастерских и целых пять больших кондитерских фабрик. Но история города Ярославля ее кондитерская страничка связана с фабрикой, которую построил купец и меценат Василий платонович Кузнецов. С уникальными вкусами мы делаем и соленые, и с различным перцем, и с томатами, и с шампиньонами, и с коноплей. С укатами все, что только можно, только с мясом, наверное, не делаем. Да. Сегодня вот перед вами горький шоколад, самый-самый темный, самый насыщенный. Горький шоколад сделан с сосновыми шишками. Да, и с розмарином, а второй вид был с розовым перцем и с васильком. Вообще горький шоколад является самым-самым полезным шоколадом за счет того, что в нем больше всего какао содержащего. Он прекрасный антидепрессант, вырабатываются гормоны радости наши сразу повышаются, делается настроение замечательным. Молочный шоколад здесь у вас с брусникой, с коноплей, с клюквой. И третий вид шоколада, конечно, любимый, самый сладкий, потому что там и сахара побольше, это белый шоколад, его любят дети, детям мы делаем цветные шоколады, вот такие вот у нас вот основные виды шоколада. Ну и вот Михаил уже начал темперирование шоколада, что такое темперирование шоколада? Это когда шоколадная масса нагревается до температуры 45 градусов, все перемешивается и все идет сейчас охлаждение шоколада И постоянно-постоянно перемешивается до определенной температуры, до 27 градусов Когда шоколадная масса остынет, Михаил ее соберет и будет уже дальше делать шоколад Сейчас он работает с белым шоколадом А вообще для чего вот это темперирование делается? Чтобы изменить внутреннюю структуру шоколадной массы Происходит кристаллизация молекул масла, одного из главных компонентов и вот хороший шоколад, когда вы покупаете качественный шоколад, он обязательно должен блестеть, такой красивый блеск иметь. И вот сейчас отемперированный шоколад находится на вибростоле, это вибростол. Это для того, чтобы лишние пузыречки воздуха, которые попали при перемешивании, они выйдут на поверхность, поднимутся. В классическом шоколаде не должно быть воздуха совсем, а вот пористый его, наоборот, наполняют, насыщают специальными установками. Дорогие наши гости, мы находимся на главной площади города Ярославля. С 1770-х годов, во время реформы Екатерины Великой, будет выбрана новая точка отсчета нашего города. И именно здесь будет принято решение перепрограммировать Ярославль в будущее. Здесь будет заложено... Это площадь, от которой прямыми лучиками э, разбегаются, как лучики солнышка, наши спрямленные уже не кривоколенные, а спрямлённые улицы. Итак, площадь Ильинская. Это центре... самый центр, получается? Да. В центре, В центре который... самое сердце. Да. Церковь Ильи Пророка, тоже 17 века, ярославского стиля, которая станет эталоном для всего церковного зодчества нашего города, ибо построена она будет самыми богатыми людьми московского государства, купцами Скрипинами, которые организовывали добычу мехов, Русский мех наша национальная валюта, и вот эти храмы становятся еще и усыпальницами, их усыпальницами. Вот этот предел Гурия Симона и Авива – это усыпальница скрипиных. Вот здесь находится семь захоронений скрипиных. Кстати, в XIX веке. А вот этот храм будет украшен вот этой фигурной решеткой, вот этими красивыми изразцами. Это уже XIX век. Архитектор Павлинов, мастер именно русского стиля, во время реставрации этого храма подарит нам вот такую красивую околохрамовую, околохрамовую территорию, да, украшения. Четверик основной, крестово-купольный храм – пять куполов именно луковичной формы, обязательно луковичной формы, шатровая колокольня, шатровые пределы, высокие галереи, то есть вот все эти элементы, составляющие этого стиля. В 2018 году Николай Мухин, наш, наша гордость, художник Николай Мухин, академик Академии художеств. Чтобы выделить именно территорию ЮНЕСКО, Николай Мухин использовал такой прием — архитектуру изображать выпуклую. Вот оно, это тело города, и примерно вот где бы в эту серединочку выбрали. Вот вот вот, вот, вот, вот, вот, вот, прям, вот, вот я прям стою напротив этой серединочки, видите, она как бы даже пополам делит, да, пространство города. Магазин непосредственно в этой части степени. старый советский магазин со стеклянными витринами, то есть все как положено. Здесь даже стояла большая скажем так, куруселька с водкой, где можно было каждый мог подойти, чуть-чуть себе налить и угоститься. То есть здесь обычно потусовала столпа любителей, любителей да. Понятно. Такая да. же, как мы, да? Восемнадцатом а в 2018 году, собственно, завод снова начал работать. Начал работать в полную силу буквально, может быть, пару лет mm -hmm. назад. Mm -hmm. вот. И стоял вопрос, что же делать с этим, собственно, помещением. Помещение есть, использовать каким-то образом нужно. В общем, сделали, так скажем, небольшие... Да, ребрендинг mm -hmm. небольшой сделали, то есть полностью сделали ремонт, mm -hmm. а снесли штукатуру по кирпич, остался именно с постройки завода, то есть это 1901 года восстановленный. Mm -hmm. Вот, И решили, mm -hmm. то, что сделать нужно хотя бы рюмочную. Рюмочный, рюмочный mm -hmm. автомат изначально планировался какой-то, то, чтобы вот, высокие столы, без стульев, то, что mm -hmm. кишки выпили, водочные закусили, по не убежали. Mm -hmm. да. То есть я... сейчас это переросло полноценное условно заведения, mm -hmm. где у нас порядка 30 настоек наших домашних, которые мы сами делаем. Вся продукция завода, плюс полноценная кухня. Возможно, она такая, скажем так, для рыбочной команды как раз, но ну, то, которые можно собрать. И мы, как и нужная цепь, и завод ЕЛМАЗЭ, здесь мы собрали пушку, водку, джин, и три наших настольки, которые мы делаем, с которыми надо. Вот, хочу представить вам, Александра, это наш тихо. Видите, изготовитель? Да, он, соответственно, сам воевалитет. Приготовил... ...последний момент подходит на том, как в момент... ...последний момент, чуть-чуть крепко... ...существует... Окей. И для бояться! Коллаборей! <laughs> Ты там не опенел еще, Эй? Алло. Ну все, на здоровье. Голова завтра не будет бонить, поскольку он употребляет себе. Он разбавкал и да, конечно, джим. Ах, вот это. Следующая речь, это джим там. Это наша гордость. У нас там буквально еще даже меньше года. Джим сухой, крепкий. Журнал корпус поставила на 145 места. На На здоровье? Шлейф пошел здоровье. порту. уже. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. ой ой ой! Ну, что я вам могу сказать, друзья? Обратите внимание, мне было предложено... Нет, мне было предложено ровным счетом 5 рюмочек, в которых налит абсолютно разный алкоголь, который производят на этом замечательном заводе. В общем, здесь у нас водка, Даша выпила, потому что я не пью водку. Дальше, у нас идет джин, я попробовала, кстати, очень крепкий, но вкусненький, вот эта штука называется как? Слушай, Даша, это у нас селянка, сливянка, там в составе есть чернослив и Под вот целый. очень приятный вкуса. Послевкусие... а зачем вы закрыли мои рюмки? <свят> и самое, что интересное, вы видите пустую рюмку, третья, а это все потому, что лимончелу здесь производит очень вкусный. — Как в Италии. — Как в Италии, <смеш> <смеш> да, да. <смеш> Спасибо за внимание, я продолжу дегустацию с вашего разрешения. Вот, — и чтобы мы с вами еще вот так вот да. ездили в <смеш> и, не, <смеш> и не только в алкотуре. — Понравилось э, ваш лимончелло, потому что это рецепт, который действительно очень легко пьется, то есть он не приторный и не алкогольный, то есть не остается вот этот привкус водки. И последняя, мне понравилась очень, малина, малина? С, с, с розмарином, настойная на водке. Ну, практически алкоголь не чувствуется, водки не чувствуется. Но сам вот этот аромат малины, конечно, много, ну, с розмарином, безусловно, конечно. Малина, это прям да. вообще, прям Вот, сейчас мы в конце, там, попробуем, в общем... Не по не, не попробуем, а посмотрим на мои актерские навыки, как я смогу сыграть пьяного человека в конце. Вот сейчас мы за будем заканчивать, когда концовку будем подводить, и я попробую сыграть пьяного человека. И вы тоже договорились? Все. Хотим от рюмочной цехи завода ЕЛВЗ вручить вам памятные подарки, которые долго у вас не задержатся, собственно говоря. Там бутылочка лимончеллы и бутылочка водки Толги, Как раз таки, которые сегодня у нас дегустация в ликеро-водочном заводе мы попробовали водку джин лимончелу, также ликер тут у нас была представлена малина розмарин тоже ликер а это подскажите хреновуха, хреновуха, хреновуха которая мне не понравилась из данного ассортимента могу девочкам посоветовать лимончеллу потому что она более мягкая а из сладенького мали, малина розмарин так вы меня засмущали что Да я не понимаю, что происходит. В этом ты и смысл. ладно. Мы. День добрый. Короче. Вечер добрый. Это друг мой. Это какой вдруг, это брат! Брат! Это, это брат! О, это брат! зёма! зёма Кор мой! Короче, мы, мы. Мы сейчас. Я и он. Оцениваем наше актерское мастерство максимально. По-моему, не похож никогда. А это все нужно там дальше смотреть, честно Вы потом оцените в комментариях, напишите там. Брат, братушка! Спасибо тебе братку, братушка, короче, мы. Классно провели время. Это очень крутое место. Если будете в Ярославле, обязательно посещайте ликер ликероволочный завод. Мы оставим ссылки в описании. Все вам здесь накроют. Стол шикарный. Вообще просто. Еще и подарочки дадут. Поэтому вас тоже накроют. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Мы находимся в Первом русском драматическом, драматическом театре имени Федора Волкова. Вот, а, значит, Сегодня у вас волшебный день. Вы находитесь в прекрасном доме нашего города. Вот, а, приготовьтесь, в нашем доме живут настоящие волшебники. Это музыканты, декораторы, хореографы, режиссеры и, конечно же, актеры. И как говорил Константин Сергеевич Станиславский, все знают, кто это? Конечно. Это, знаете, это очень приятно. Он говорил, что театр начинается с вешалки. А спектакль самого входа в здание в театр. И поэтому приглашаю вас на театральную прогулку. Пойдемте, пожалуйста, пройдем к портрету. С удовольствием. Перед вашими глазами портрет самого Федора Григорьевича Волкова. Это первый русский актер, который основал первый русский профессиональный театр. До этого театра были уличные театры, были частные века, и были трупы. А трупа с немецкого это группа. И были трупы, которые кочевали из одного города в другой, из одной стороны в А так, чтобы в городе было свое здание, была своя трупа, вот это организовал, запатентовал сам Федор Григорьевич Волков. Между прочим, вот этого портрета он висит в Санкт-Петербурге в санкт ну что, свои первые репетиции Федор Волков давал в деревянном амбаре, и в его труппе было всего лишь 11 человек. Да. Вот прошло уже практически 300 лет. А театр основан в 1750 году. И деревянный амбар превратился вот в такой большой красивый дом, а в трупе не 11 человек, а 59, о чем говорит портретная галерея. Вот, как же, естественно, в театре есть директор. Mm -hmm. И вот всегда останавливаюсь у Евгения Константиновича Мундума. Mm -hmm. Это на самом деле, как мне кажется, Мое личное субъективное мнение, но оно подтверждено не только а, моим мнением, это парадоксальный актер, он существует на сцене так, что, а, в общем-то, ты сначала думаешь, а, ну, не можешь его принять, думаешь, почему ты так делаешь, а потом спрашиваешь, а как ты так делаешь. Потому что он парадоксально существует, там, где он смеялся, он а, плачет и так далее и тому подобное. Когда не было специального издания театра, да, они сразу же они появились. Мы поставили просто сцену, и актеры играли на сцене, а зрители смотрели спектакль стоя. От того партер в театре, да, с французского на земле у земли. Когда стали строить здание, то построили вот этот вот второй этаж и назвали его «бель-этаж». с французского это прекрасный этаж. Почему прекрасный? Потому что если мы будем обращаться ко всем, значит, историческим фильмам, то все царские семьи устраивались именно в «бель-этаже» либо в бел да? Потому что отсюда, конечно же, видна вся картинка, это эффект 3D. Вот. Потом, когда значит, построили третий этаж, назвали его балкон либо галерка. Как в городе Ярославле мог возникнуть Первый русский театр? Знаете почему? Потому что, когда Федор Волков присылал сюда письма в Ярославле, их могли прочитать всего лишь несколько человек. Это, ну, как, когда город очень... У нас царская казна тогда занимала деньги. Город очень богатых людей и совершенно неграмотных, я думаю. Почему? вот Почему так? Ну, в общем, потому что купец говорил. Я построил дом, я родил э, детей, да, я посадил дерево. Э, у меня есть конь. Конец сейчас машины мне вот это вот зачем это все можно вот это вот писать, читать, что-то, вот это вот узнавать, вот это вот, да. А Федор Волков приехал сюда, начал репетировать, и значит, с его давать спектакли. И когда актеры выходили со спектаклей, их били и откидывали, черт знает чем вообще. И еще город не принимал совершенно культуру. Вот, а Федор Волков говорил, ну как, вот для чего вам вообще? Для чего театр, книги, кино, для чего? Ну, можете со мной да, немножко поговорить, для чего? Книги, театр, для чего? Книги, театр, кино, да. Ну это история. Развиваться, да. Да, ну как бы для кого-то. Да, суг. да, окей, да. А еще первое. Знания, да, знания, да. А еще очень есть такая история классная. Это еще немножко так найти себя. Итак, ну что, если мы поднимем голову наверх? театральную люстру. А люстра служит не только для освещения интерьера, она также служит для атмосферы, потому что дается три звонка и все лампочки одновременно гаснут Это говорит о том, что сейчас начнется спектакль. А на третьем этаже это фрески в виде горизонтальных полос. А это статуэтки с различными фестивалями. Которые... Также вы, наверное, знаете, что для того, чтобы поступить в театр, нужно закончить театральную школу. Основателем нашей театральной школы в Ярославле является Кирси и Шишин. Вот здесь. Целая инсталляция про него, что он был не только основателем и педагогом театральной школ, но еще был режиссером в театре в Волковском, и вообще с его спектаклями о театре заговорили. Это тот Советский Союз, да, когда mm -hmm. театр был в фаворе вообще. Если мы помо обратим внимание вот на эти фотографии, то все актуальные советские драматурги, которые существуют, да, с разными премиями и так далее, мы все, все с ними коммуницировал, mm -hmm. дружил, ставил mm -hmm. спектакли. И как бы, ну, вообще такой был очень интересный тоже дядик. Юль, я хочу сказать спасибо огромное за эту экскурсию, и это здорово, когда ты просто поглощаешься в эту атмосферу театра, узнаешь какие-то интересные моменты, а, побывали там в цехе, в костюмерном цехе, были внизу, прям в подвале, а, очень интересно про иммерсивное шоу вы рассказали, точнее, иммерсивный театр, который там есть. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, пожалуйста. You are welcome. <laughs> спасибо. спасибо. Ну что, дорогие друзья, это наш второй день, и мы приехали в Международный творческий центр под названием Эмалис. Да, и нас сегодня ждет интересный мастер-класс по созданию картин в технике горячей эмали. Наш центр существует с 1992 года, его создатель Карих Александр Андреевич, народный художник России. И мы всех приглашаем присоединяться к нам к этому увлекательному путешествию. Ну что, я уверен, что будет интересно, поэтому да. мы вам сегодня все покажем и расскажем. Поэтому давайте Пойдем? уже начнем. Так, присаживайтесь на места. Здесь 6 мест, здесь 5 мест. У каждого есть медная пластинка. Сегодня на мастер-классе мы с вами расписываем картину в технике горячей эмали. Горячая эмаль – это одна из разновидностей стекла в том понимании, которое мы знаем в быту. Мы знаем стеклянные окна, стеклянные стаканы, стеклянные бутылки. И на первый взгляд эмаль тоже похожа на стекло, потому что варится на базе кварцевого песка. Но далее в процессе варки в стекло добавляются различные соли и окислы металлов. Они создают конкретный цвет и определенную вязкость материала. Таким образом, на первый взгляд это стекло, но по консистенции совершенно другой продукт. И если взять его в руки, то мы почувствуем, что... Он Это тяжелый, вес, да. Вес, да. Этот вес придает как раз таки металл, который добавляются в стекло в процессе варки. Передайте всем поддержать наш чудесный брусочек. Да, В России только один завод, который занимается производством горячей эмали. Это Дулевский красочный завод. Итак, это не только древний вид искусства, но и очень дорогое. Позволить себе украшения, картины, портреты в технике горячей эмали, что тогда, что сейчас могли далеко не многие. Это были либо богатые купцы, либо люди высших сословий. Искусство горячей эмали дошло и до наших времен, но в нашей стране было практически утрачено в 1917 году с приходом советской власти. В 1992 году открывался международный творческий центр эмали его создатель народный художник россии карих александр андреевич он сам живописец монументалист когда в 1986 году он получил очередной монументальный заказ он понял что хочет внедрить искусство горячей эмали но техника он не владел научиться не у кого. Поэтому он получает разрешение выехать в Венгрию, где находится самый крупный цвет эмальеров в Европе. Там он обучается технике станковая горячая эмаль, знакомится с знаменитыми эмальерами и, когда возвращаются в Россию, понимает, что нужно возрождать такое шикарное искусство. Он открывает Российский международный творческий центр эмали с 1992 году, а в 1998 году мы начинаем принимать всех желающих, кто хочет обучаться данной технике. На мастер-классе, когда гости у нас участвовать, я всегда говорю, у вас не только отдых, но и определенная ответственность. То, что вы сегодня создадите, ну, проживет примерно половиной тысячи лет. Так что... Вы можете создать настоящую семейную реликвию, которая будет передаваться из поколения в поколение, а потом ваши правнуки через 500, 800 или 1000 лет возьмут ваши картины в руки и скажут, вот чем мои бабушки и дедушки занимались в начале 2000-х. Так что у вас сегодня настоящая машина времени, подумайте, какое послание вы хотите передать в будущее. Итак, эмаль наносится в один слой, то есть эмаль на эмаль мы не кладем. То есть, если вы хотите нарисовать красную звезду на белом фоне, вы как по привычке бы сделали сначала белый фон, а сверху красную звезду. С эмалью такой номер не пройдет, все просто растечется. Поэтому мы сначала рисуем красную звезду, а потом вокруг нее белый фон. Абстракция, как рисуется, выбирайте из нашей палитру у всех она одинаково 8 цветов. Несколько любимых оттенков, в хаотичном порядке наносите их на пластину, для большего эффекта можно потом палочкой завести цвет в цвет и получится красивые переходы. Как это делать, я покажу во время мастер-класса. Это тяжелый стеклянный песок, поэтому нам нужно сейчас одна стаканчика достать его, поэтому палочкой не спеша мы начинаем размешивать эмаль в стаканчике. Слишком быстро не мешайте, будут пузыречки, но и не слишком медленно. Да, по сути это и есть песок. Вы подносите кисточку к эмали и набираете, как снег на лопату набрали, вы начинаете формировать тот узор, который должен быть у вас этим цветом. Кружочек, крестик, котик, котик ну голову, туловище, что-то точечно наносите. к сожалению, его сделать не может. Где-то все-таки потоньше, да, где-то да. потолще. Поэтому мы будем обстукивать каждую работу. И за счет обстукивания водичка будет двигать частицы эмали. И у нас будет выравниваться работа. Так вот я беру первую нашу работу. И вот так вот начинаю обстукивать. Равномерно, все абсолютно правильно. Соответственно, где были пустоты, они сейчас заполнятся. все узнаваемо все читаемо Итак, вот так выглядит 800 градусов в печи немножко жарковато Итак, температура в печи падает и упадет примерно на 100 градусов а затем начнет подниматься и когда достигнет 800 по технике я вашей работы достаю перекладываю на холодный поднос а затем накрываю прессом с двумя ручками Так, все сгорело так, ну что, а теперь узнаете свои работы? О, красиво как. А. У меня просто так. черное <свист> <свист> <свист> Так. А теперь узнаете свои работы? Вот так вот это происходит. Итак, сегодня все сделали вот такие чудесные работы в технике горячей эмали У нас получился как минимум один шедевр на миллион долларов Большой молодец! Пятерка в дневник Принимайте, вешайте на стену и передавайте как реликвию своим правнукам Спасибо вам большое за такой чудесный творческий опыт, который останется всегда здесь И мы будем его применять в каких-то наших жизненных ситуациях вот, поэтому у вас чудесный музей, чудесные картины. Спасибо вам еще раз за этот опыт. Ну, собственно, мы двигаемся дальше, так что следите. В 1968 году архитектор Кербель будет построен памятник боевым и трудовым подвигам ярославцев – «Вечный огонь». И построен он таким чудесным образом, что Воссозданный в 2010 году новый кафедральный собор на месте прежнего, старого, идеально вписался вот в перспективу города. Вместе с собором этот памятник создает Троицу, настоящую Троицу. Мы у истоков города. За нами находится территория, где родился наш город, где родился город Ярославль, где был первый Кремль нашего города медвежий самое угол сердце. самое сердце начало жизни ярославля вот здесь будет высажен сад но к тысячелетию нашего города, которое проходило в 2010 году, этот сад вырубили, оставили только те деревья, которые находятся по вот этой прямой линии. Итак, это колыбель города Ярославля. Здесь началась история нашего города. Здесь, на высоких берегах, рек. Рек, где они встречаются. Река Которосль впадает в Волгу. Это знаменитое место, которое называют стрелкой, ведь кто на стрелке не бывал, тот Ярославль не видал. Мы в главном кафедральном соборе города Ярославля, Успене Богородицы. Здесь главная святыня нашего города. Ярославская икона, Толковская икона, мощи, чудотворной мощи ярославских князей. Василия Константина, Федора, Давида и Константина. В этом большом храме, который находится на месте более древних, на этом намоленном месте проходят каждодневные службы и главные церковные праздники. я хочу вам сказать спасибо большое за такую удивительную, очень душевную, интересную экскурсию по городу Ярославль. Спасибо, дорогие наши гости. Мне тоже очень приятно, что вам понравился наш город. Мы посмотрели только часть его. Наш город многоплановый и древний, и современный, и очень гостеприимный, и прекрасен во все времена года. Поэтому приезжайте к нам и летом, да. и осенью, и зимой. Ярославль всегда очень красивый и гостеприимный. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ребята, что закончился наш очередной космос-трип. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления про него. И еще хочу сказать спасибо огромное, что эти четыре дня вы были вместе с нами, одной командой. Ну Я, конечно же, отдельно хочу отметить ресторан, кухню. У нас очень вкусно, разнообразно кормили по-домашнему и с душой. Очень все было вкусно, интересно и классно. Путешествие получилось просто замечательным. Мы увидели столько классных мест, бывали на замечательных экскурсиях. Вообще хочу каждому посоветовать обязательно приехать в Вираславль. Мне очень понравился город, он духовно насыщенный, богатый. И очень понравился отель, нас прекрасно обслуживали, он уютный, очень теплый, и приятная атмосфера и очень вкусная кухня. Отдельное спасибо повару, нас просто кормили невероятно вкусно, приятно и замечательно. И мне кажется, что я еще вернусь в этот город обязательно. К сожалению, все эти наши насыщенные деньги подошли к концу и я даже вообще не понял, как они пролетели. Они были настолько насыщенными, у нас были из-за кулисов в театре его видели. И, в общем, чего только не было. Спасибо большое организаторам за такую насыщенную программу, за такой подобранный отель, очень классно, мне понравилось. Нам все очень понравилось. Мы в течение трех дней развлекались по максимуму, посмотрели город Ярославль, все его достопримечательности. Больше всего мне запомнилось то, что я была на шоколадной фабрике, собственно, ручно готовила шоколад и поучаствовала в этом процессе. Максимум впечатлений, положительных эмоций. Город Ярославль нас встретил приветливо. Мне кажется, сейчас первых шагов, когда мы сошли из поезда по перрону. Очень классный отель, настолько разнообразные экскурсии, как и духовные, так и исторические. Про кухню я вообще молчу, это отдельный вид, мне кажется, искусства отеля, космос. Очень круто, все гостеприимно. Ребята, организаторы, огромное вам спасибо. Обязательно вернемся еще. Следите за нами. Космос Трип вам покажет очень много интересного. Поэтому спасибо, что смотрите. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, колокольчики туда-сюда. Все, всех обнял, заплакал. Увидимся.